месяцев назад случай что мы шли э, с моей девушкой по улице и э, какие-то мужчины которые там клали асфальт не знаю чем они занимались они начали нам там кричать вслед что-то там ну, про лесбиянок еще всякие слова На начали нас как будто вызывать что эй стоп стоп стоп что-то там и мы очень быстро пошли вперед ну мы как бы и спешили но и так никто не собирался с ними общаться и вступать в какой-то диалог. Меня зовут Настя, мне 22, и я лесбиянка. Мне понадобилась большая часть моей сознательной жизни, чтобы осознать это, даже не осознать, а принять скорее. Потому что, когда я была уверена в этом, в своем подростковом возрасте, я сталкивалась со многими вещами, которые приходилось как-то бороться с собой. Мне хотелось как-то исправиться. А с мамой было, наверное, еще проще, потому что это не был какой-то камин а это просто был какой-то случайный разговор. И тогда у меня тоже были отношения с девушкой. Мне уже было тогда 19. И я тогда жила в Германии. И мы как-то заговорили об этом по телефону. И она вот ну, для нее это как будто тоже была не новость, хотя она э, спрашивала что-то, но первое время, когда я ей рассказывала какие-то истории, она думала, что, ну, что это какое-то временное увлечение, что мне хочется попробовать и то, и то. И... А потом, когда отношения были серьезные, то и она уже поняла, что это серьезно. И мне кажется, что ей очень было просто. Ну, по крайней мере, мне так кажется, потому что она никогда, не она, ни бабушка, мне никогда не говорили ничего плохого об этом или никогда не говорили, что им это непонятно. Я не верю в то, что после того, как люди послушают меня, потому что таких интервью было много и мнение людей все равно не меняется, они могут видеть перед собой абсолютно адекватного человека, который говорит какие-то адекватные вещи, но на них это не повлияет, но все-таки я вижу, что есть какой-то процент в обществе, который меняет свое мнение, когда лично общается с людьми из сообщества, когда они видят какие-то рассуждения. И я, ну, я все еще верю в то, что общество меняется. И сейчас действительно видно, что оно меняется. Все больше и больше людей хотят поддерживать права других групп. Ну, да, главное просто, чтобы этот текст как бы э, объяснял, что нужно сделать так, чтобы вот эта группа тоже была... А, класс, да. Ну, часто слышу э, о слове пропаганда, и мне кажется, что э, пропаганда это немного другое. Это когда навязывается э, мнение о том, что нужно делать э, вот так и вот так. Ну, то есть, допустим... Мы можем назвать словом пропаганда, там, пропаганду безопасного сексуального поведения, о том, что надо предохраняться, там, ходить к врачу, да, здесь это слово может подойти, что, там, люди пропагандируют здоровый образ жизни, это тоже можно так назвать, потому что они говорят о том, что так делать надо. Здесь просто, когда люди хотят быть видимыми и хотят э, иметь такие же права, но я не вижу здесь пропаганды. Если я выхожу... Э, и в магазин со своей партнершей. Это не значит, что я пропагандирую всем этим людям, что они должны поступить так же. Идет очень большая борьба с дискриминацией. Я думаю, что поколению повезло, и следующему поколению повезет еще больше. Потому что эта работа, она обязательно приведет к улучшению и какой-то победе. И это все делается шаг за шагом. И даже ну, люди, которые старшие они вот тогда испытывали все эти сложности даже знаю что многие из них сейчас уже живут такой жизнью как они хотели бы тогда ну для нашего общества мне кажется что э, однополые семьи это вот как будто для них это проблема им это мешает жить им это они боятся этого потому что э, наверное они знают об этом мало они боятся, что это испортит их детей, они боятся, что... Ну, в основном они боятся за детей, что дети увидят, и это заразное, там э, Захотят сразу делать так же, хотя давно научно доказано, что это не происходит так. И сейчас я живу с своей любимой девушкой. И они знакомы с моей семьей, тоже только с мамой и бабушкой. И они очень нравятся друг другу. Они очень рады, мне даже бабушка сказала. Буквально сегодня утром, что, ну, что это тот человек, которого она хотела вот со мной рядом видеть. Я думала о том, что когда-нибудь, если я захочу детей, я бы хотела усыновить ребенка из детского дома, потому что э, мне кажется, что этим детям очень нужна семья, которая будет их любить. Я, наверное, решилась на это, потому что мне хотелось дать какой-то посыл и для того, чтобы, может быть, другим людям из сообщества не было так страшно и для того, чтобы ну, я была еще одним человеком, которого люди увидят и увидят, что я не извращенка-пропагандистка. А